всем привет я сергей иванов и я продолжаю голодовку samsung пожалуйста помогите мне я очень вас прошу тебя прошу помоги мне перейди на сайт официальной компании samsung в раздел письмо президенту компании samsung Заполни там маленькая форма вообще там минуту потратишь Скопирую видео, самая ссылку на видео на первое мое видео, где я рассказываю почему я эту делаю голодовку Samsung для чего с какими намерениями что я хочу до да, чего я хочу добиться сколько она продлится вставь ссылку в сообщение и отправь президенту Samsung сообщение от себя можешь дописать пожалуйста президент компании Samsung Посмотрите это видео и дайте свой ответ. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну это ладно, это из Юмарины. Так, я продолжаю свою голодовку Samsung. Я обещал вам быть откровенным. У меня есть тема клизма Samsung. Это первое видео. Я там обещал продолжение, потому что там есть нюансы. Вот эти нюансы я за 60 дней освоил, разобрался. Вот, и теперь я расскажу еще, кому тема неприятная. В этом видео я расскажу про экскременты. Это научное определение, не ругательство, поэтому его можно произносить в учебных целях без ограничений и так далее. Выключай, если ты не хочешь послушать про экскременты. Выключай, выключай видео. Да, ну зайди на компанию Samsung, в раздел «Письмо президенту». Там все сделай, что я попросил, а видео выключай. <сёк> так. Значит, в интернете при голодании, кроме как клизмы, ну не обычной клизмы, как я показывал, а такой серьезной клизмы, как сделать промывку кишечника, кишечника, полностью но это образно это вот когда человек как операции готовит то именно вот такую нужно сделать промывку ее там химическим путем то есть путем приема препарата делают второй момент физический, то есть путем жидкости которую вливают и есть в интернете третий метод который я даже у татьяны манитян кто знает такую значит я услышал это можно делать, значит, чистить кишечник с помощью рассола! Та так, вот так банка лучше, да? да? О, э, Это нормально, это запотело с холодильника. Там огурчик вкусный, видите? Так. У меня просто монитор рядом, поэтому пришлось. Вот так вкусный огурчик. Это соленье моей мамы. Ой, как вкусно! М -м -м, как вкусно это пахнет! Это там. Кто не пробовал, все рецепты просят, там, просите рецепт, напишу. Они получаются хрустящие, не кислые, не сильно кислые, не сильно соленые, то есть все в неру. вот. Поэтому такой рассол, он как бы меньше нагружает организм. Так вот, значит, утверждается, что если пить этот рассол, тогда у тебя Происходит очищение, самоочищение кишечника. Значит, рассказываю, как мой организм на это реагирует. Значит, ситуация такая, так как все-таки там много солей, всяких там микроэлементов, а я все-таки веду голодовку, а не голодание. Поэтому я беру 300-граммовую кружку, Половину наполняю рассолом из этой банки. Магазином я не пользуюсь, я боюсь просто. Там неизвестно, что там. Здесь никакой химии, все натуральное. Все при мне приготовленное. Сам видел, стоял, записывал. Рецепты же просят все. Вот. Значит, 300 миллилитров пополам заливаю рассолы. И вторую половину заполняю водой. Любой чистой водой, Фильтрованный, нефильтрованный, там, ну, главное, чтобы это не из лужи было. А то, Ну, если из лужи, я думаю, можно и без рассола очистить кишечник. Хлебанул там пару глотков. Правда, дизентерия в догонку. А еще если 60 дней не голодал, так это вообще же. Э, ну, в общем, опа-опа, будет Америка Европа. Вот. Значит, ситуация такая. Слушайте, 60 дней, вот как прет меня. Это я. Выпил кофе Я не знаю По какой по счету это будет видео И продолжается Ну решил в один день два видео записать Вот Чтобы видео выходило каждый день Ладно Ты прет что ли от кофе? Так что если ты не видел тест На кофе Samsung Перейди посмотри И потом ты поймешь почему Вот это сейчас вау Эффект у голодного человека 60 дней, который на воде, 60 суток и ночей, у которого сердце даже останавливалось. Ладно, поехали дальше. Значит, это я все разбавляю, концентрировал очень так. Я... Значит, выпиваю. Реакция какая? Я даже про этот тест, можно было тест на рассол, сам снупест, не буду проводить, я вам сейчас все расскажу. Вот, такое, ух, какое видео. Тут и про экскременты, и про очистку кишечника, и тест, все в одном. Вот так так Подписывайся, подписывайтесь. Пожалуйста. Пожалуйста. <сíck> <сíck> вот. Ладно, поехали. Значит, выпиваю, да? Не растягиваю удовольствие, стараюсь быстро. Ну, чтобы это пошло объемом. Значит, выпиваю 300 миллилитров. Не, ну как, не залпом, потому что желудок там маленький, чувствуется. Когда желудок маленький, любая объем жидкости, он прям чувствуется. Поэтому, когда там желудок немножко этот, да, долевая, да. Вот. Значит, когда выпил, происходит следующее. Первый раз, когда это сделал, ну я же почитал, думаю. Все-таки, когда ты чистишь себя типа клизмы, да, ну такой глубокий, ну, вообще. Там на это время ребята около часа ходят. Процедура не очень приятная, но без этого никак, потому что интоксикация организма начинается. А это не очень приятное ощущение. Вот. И ситуация, ребята и девчата, кстати. Вот. Но это надо делать, от этого никто не делает. Но после этой очистки кишечника тебе становится легче, реально легче. То есть, если у тебя там напряг, там голод какой-то, вот, ну, я вот читал у разных там людей, там, ну, там через сколько-то дней, опять голодуха. Начинается там это самое. А когда призма, когда чистишь кишечник, глубоко чистишь. Снимается это. То есть это особенно в первые дни. Может даже и чаще, я так предполагаю, нужно делать, чтобы снять вот этот жор. Потом он уходит. На 15, 14, 15 день желудок, когда желудочно-кишечный тракт выключается, вообще есть не хочется. Вы будете еду вот держать в руках вкусно, будьте. Удовольствие получать от запаха, от вида внутри, ну вот ее съесть. Во-первых, может смерть наступить, то есть вот это сдерживает. Да, это реально сдерживает. Это реально можно от еды умереть. После 14 дня, я вам сразу говорю это по ощущениям, я, конечно, эксперимент не буду себе проводить, но вот что из истории человечества как бы есть такая тема. Вот. Потому что чтобы тебе еда не навредила. По факту, ну это ладно, а это отдельное видео, блин, слишком длинное получается, блин, в смысле, это такое вот, жарить, вот. значит, так, вот меня кофе штырит, значит, я выпил э, рассол разбавленный и через минут э, 20 началось в кишечнике, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, пошло, да? такое вот все это самое вот э, похоже когда вот у вас есть э, желудок когда у вас значит это самое э, когда вы вот чем-то там пищевое отравление у вас как закрутит вот это только здесь за счет того что желудок ну, кишечник он-то пуст по большому счету вот эти пузыри они более чувствуются этот вот, вот, вот, вот воздух вот это все это там как бурчит там булькает это прям ух как и слышно и ощущается, то есть больше такие там, вот эти ощущения, ну и плюс кишечник, когда вы не, не едите, пищеварительная, кишечная, пищеварительная система вся до да, низа, она чувствительна ко всем таким нюансам, вот, потому что она отдохнула и так далее, так вот происходит такое, у меня через минут 20-30 это произошло, и я тут же побежал в туалет, ну и меня там пронесло, значит, сразу говорю. Это был не там что-то было жидкая фракция. Сейчас вы можете тоже остановить видео. Дальше будут подробности такие вежливые, культурные, научные. Значит, это такое больше, вот если вы видели, как вот козы ходят по большому, да? Вот экскременты козлячие. Ой, козы и козла одинаковые ну кто в деревне жил там или бывает вот ну, в интернете у нас же интернет и зайдите посмотрите вот это вот типа таких вот это шариков да в перемешку с такой не вот как при поносе да, фракция такая она такая ну вы представляете даже не знаю а именно в жидкости вот и цвет это черного цвета это сразу говорю не потому, что я выпил этого самого рассола да, А потому, что это вот в течение 60 дней При каждой чистке именно выходят вот такой такие экскременты Черного цвета, шариками, в перемешку с этим самым Значит, сразу говорю Запах такой, за счет того, что процессы совсем другие идут Ароматы, запахи, ароматы совсем другие Они более такие, как скажем так более мягкие такие, более какие-то физиологические. То есть обычно когда там еда это перегнивает, там специфический такой знаешь, запах, да, там распада, там понимаете, да. А здесь более физиологические. Вот как будто у тебя там что-то такое. Ну, в общем, там есть. Можно подробнее рассказать не буду, потому что еще там пугаится. В общем, э запах более такой медицинский, мягкий. Нет такого отвращения, но все равно это, как говорится, экскремент, сами понимаете. Вот. На второй раз, когда я так попробовал, эта процедура, а, очищать нужно раз в пять дней. там, да, пять. Ну, еще могу сказать по ощущениям. Бывает, на пятый день начинается интоксикация, наш организм очень крутой. Любите свой организм, я его люблю, Ух, ты мой хороший. Пить. Вот. По ощущениям, если вот начинается вот это напряжение и так далее, там какие-то такие, надо эти делать к Но из практики 5-7 дней, больше 7 дней не получалось, уже 7 день это уже, ух, бывало, например, не получалось, потому что это час времени, ребята, час, вот, и довольно-таки специфическая процедура, поэтому... Вот, там оттягиваешь, оттягиваешь, но седьмой день уже понимаешь, что это уже все, это уже психоз начинается, то есть токсический психоз, тебе нужно идти это и делать, как зубы чистить, вот. значит, по объему, по объему, выходит где-то 200 грамм, вот, экскрементов черного цвета, в твердой фракции где-то, по своему кишечнику скажу, чтобы мне сделать, ну, все-таки неохота там возвращаться к этому процессу, э мне приходится промывать три раза, за один раз делать три раза промывания. Тут То только на третий раз уже происходит, ну, уже более так, ну, почти нету экскрементов. Второй раз организм, знаете, он пока подготавливается, там пока у тебя все это там отслоится, я не представляю, ну понимаете, кишку эту, оно выходит где-то в конце. Вторая промывка и уже идет сначала вот сначала до конца, а третья в начале идет, а в конце все меньше. То есть вот такую, ну это у меня, у каждого свой организм, у меня это происходит так, вот. Но ну, я же вам обещал правду говорить. И это все делаю. Я рассказываю свой опыт. Я вас не призываю ни к чему. Это моя ответственность. Это моя голодовка Samsung. Это я ее посвятил компании Samsung. Это я рискую жизнью ради компании Samsung, чтобы сделать компанию Samsung лучше. Вот. Поэтому я просто делюсь опытом. Как им воспользоваться, вы на свой страх и риск. Вот. Понятно, да, про этапы. Ну вот у меня три раза за один раз на три этапа это делится. Вот, Ну вот, как-то так Про рассол А, да, самое интересное На третий раз я выпил рассол То есть там подождал пять дней На второй раз вообще нестабильно произошло Я, наверное, не договорил Получается, я выпил, думал, через полчаса что-то произойдет Прошел полчаса Это хорошо, что мне никуда нужно было по делам Я как чувствовал То есть у меня был форточка по этому самому по времени я значит полчаса подождал даже бурление нет, подождал еще полчаса, ничего не подождал еще там значит это э, и только к вечеру перед сном но ну, это часа через 5, у меня закрутил ну уже в легкой форме так все я пошел у меня это все пронесло вот ну э, значит а на третий раз то есть это вот нестабильность. То есть если у вас какие-то дела, и вам вы хотите там почиститься, вам пришло время, там, ну, то это вообще не вариант ну, для меня, скажем. А на третий раз вообще ситуация вообще никак. Я выпил вообще никак. То есть я знал, что может произойти что-то, выделил себе форточку во времени чтобы можно было это сделать. Ноль. Ну, думаю, ну, на следующий день я доведу дело до конца. Но ну, самое интересное, с утра у меня тут дела были туда-сюда. Я думаю, как бы меня не приперло где-нибудь. А там, ребят, ситуация такая. Когда это все забурлило, у вас времени вообще нет. Вам буквально каких-то 20 минут присесть. Потому что рвет так днище, что прям... То есть, ну, нету. Хоть ты горшок с собой. Ну, прикиньте, вы в метро там где-то или там в автомобиле, в пробке там, да, все дела. Вот, поэтому я от этой темы отказался. Я попробовал на это дело. Я этой темы отказался я еще предполагаю может я был невнимательный, что нужно каждый день пить этот рассол да чтобы и у тебя будет там периодически само это происходить но учитывая что у меня все-таки голодовка Samsung голодовка ребята вот они там прогулка по пляжу вот я как бы себе это не могу позволить я только воду пью чай ну там смотрите предыдущие видео это раз а во-вторых, все-таки я считаю, что для организма при голодовке это слишком серьезная смесь. Даже вот от моей мамы, я знаю, что там никакой химии, я даже знаю пропорции, что к чему там. Вот. Но это все равно не вариант. Так, извиняюсь, меня тут отвлекли. Значит, на этом это будет второе видео и последнее по поводу кризмы экспериментов все что нужно я вам рассказал смотрите кто не понял пересмотрите сначала для себя я принял решение что более стабильно, время правда дольше более качественно это все-таки делать промывку полную промывку с использованием типа клизмы да там вы ну, понимаете о чем как как это можно в интернете посмотреть как это делается там все расписано, разложено, видео есть, там обучающие и так далее. Каждый выберет и устройство на свой вкус, и возможности, и финансы, какое лучше, как, что, к чему. Это не совет, это я про себя рассказываю, я свой выбор, выбор сделал. Вот, продолжаю вам рассказывать правду что о происходящем во время о происходящем со мной во время голодовки samsung Итак, я для себя выбор сделал вот эта вещь я использую М -м -м, какая вкусная 60 дней я уже это не пробовал вот значит исполь... решил использовать по назначению закатки с... своих мам и бабушек вкусные полезные вот. кстати эти огурцы все что вот в этой банке есть моя мама иванова Николаевна, она сама все это вырастила. Здесь все свой труд. Вот. Подписывайся. Сделай то, что я тебя попросил. Вас, попро... Вас попросил. И до встречи в следующих видео.